Ребят, знаете, слушайте, что у меня случилось. Компьютер вроде включен в сеть. Да, этот компьютер включен в сеть. Он вроде работает. Да, на нем... На нем... Ну, какого вперепаха на нем неполная зарядка? Он был полностью заряжен, ребят. Продолжаем, короче, с вами играть в на Arkham Origins. Эм, я опять эм, вторую, которую я не начал, сессию закончу. Так, закрою. Мы играли с вами, ну, где-то уже были, короче, не знаю. Ну вот не знаю, почему он выключился сам. разордился как-то сам по себе. Я его не выключил из сети, не выключал я его из сети общей. Так, а может там отъелось? Нет, вроде все подключено. Нормально должно работать. У меня сейчас вообще, сегодня электроника вся вышла из себя. Телевизор сам по себе включился, вот. Компу. компьютер сам по себе отключился. Не, ну там по кстати, кстати Кумф Панда, кто хочет посмотреть, тот пускай посмотрит ее. А я не хочу себя, не хочу смотреть ну, в пан первую особенную часть. Потому что ну, я не хочу себя ассоциировать, Потому что он ну, по комплекции вроде бы был схож со мной в прошлом. Ага. До усов, до бороды, до очков. Он был на меня похож. Нет, хотя... Стоп. Очки это тогда уже носил. Стоп, ребят. Escape NVIDIA the way NVIDIA is meant to be played. It's meant to be played. А не знаю, а там сохранялка была или не было ее. Вот в чем дело, я не знаю. Сохранение там было или нет. Вот в чем дело. Если там не было сохранения, то я этот комп раз разобью на 17 тысяч мильчашек деталей. А... Южный год Было ли там сохран... А, нет, тогда да, тогда нормально. Если было сохранение, то нормально. А Продолжаем сюжетную линию. Новая игра, я есть ночь или загадки ривера. Софти Джокера, следите электромагнитную сигнатуру. Так, не, ну... Мы отследили, как бы, до отеля Лесли Тауэрс. До этого... Ммм, м, м, м, м, м, м, м, м, Я думаю, что уже сломал комп. Опять, блин. прикольная девушка блин, ребят вот сюда вот надо, вот так вот I need any unassigned or special assignments. Stand by. Да блин ну да блин ну чрт мне помешали те ребят, которые там на крыше, ну помните? Ладно, парни, уберите это подумать. Так свод позволяет обойти защиту не дам. Меня видит... Меня видел этот спецназовец, я и не мог. Uh, long, но ты не доживешь, не доживешь. Снайпер мог взимить пятно даже темноте на большом расстоянии. Следите, чтобы не было прицеливания. Угу. Uh и. -huh. Короче, ну мы будем останавливаться, мы немножко с вами, ребят, если я найду какую-нибудь записку Энигмы, то есть это какой-нибудь компромат Энигмы, блогганов то я буду за... <рел> Чёрт. будет На иксе а куда стоп? А куда я бежал? А, в Сити Тауэрс. Эй, На Х как? Туда цель с один так, откуда-то отсюда вот. Их тут по одному я реально думал что они тут один и все а нет а тут их оказывается на одной крыше двое От такого человека, блин, покусились? Вы все. Все. Так, а где тут глуши? Так, Я не вижу что-то. Ай. А с той стороны еще это. так будет легче. Лучше, мне кажется. Как так будет? Официально, оптимально, так будет лучше. Мне. Как минимум, как мне. Как мне наверх, так и Брюсу. На их так. Тут. Раз, два, три, Так, и там ОМОН еще. Одного, ладно, одного завалили. Так. Сейчас идет второй так. Откуда-то вот отсюда вот. Here, here. Help, help. Here, here. Help, Теперь в шахте регулируешь давление. Нет Хорошо Ладно, сейчас на кухне закрыты, не знаю чё короче, изнять. ребятки, вот короче может тут сниз них, но сниз тут тоже есть два Тут против Брюса все сражаются. Вот реально вот все против Брюса, все против Бэтмена, ага. брат очень сильный я, ребят. Спасибо, спасибо. Вот реально вот, все против Бэтмена, все против Брюса Уэйна. Спасибо, ребята, спасибо! Вот так ты ну называл бы игру я. Все против Брюса Уэйна. Оу Версус Брюс Уэйн Ну и кто здесь меня целился? Снайпер какие-то А, не, это, это, эта штука Вот это вот горела Сентябрь горел. Убийца плачет. <свы> Автосеренка отеля. Так, так, новый уровень. Так, то Где А? Там 12. Ой, юшкин кошкин как-то много... Не, вот, да, вот это вместо я уже доходил, когда был лично, сам играл один. Не без вас извиняюсь, ребятки, ну... Так, тут Т-групповой... Так, невидимый хищник. Так. Не, вот это вот, да, это... Это надо! Это, ребят, надо качать. Вроде не в первую очередь, ну ладно. Мистер Брюс, Джокер захватил Год Мурл. А он тут остается с него на побегу, как не журналистов. А Брэндон понимаешь, что работать не с черной маской, наверное, поймет, когда я арестую Джокера. Так на X так. Сюда ради блокада данных что то заходил? Куда -панели, панели их учреждений? Так, нужно ноль, вправляемся Я даже не знаю первое слово. Вария. Ав авария. Афту авария. А, автовария! Так, из СОПХ, что я открыл? Так, это кодовая панель. А, -а, -а я сюда, я блок данных открыл, что ли? он вообще супергерой он никого не убивает там вот не в этой игре ни в какой-то иной игре он никого не убивает реально а тут что так тут закрыто так тут раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять Да, будет очень трудно это, этого сделать. Уложил спать, называется. вы разозлили суслика короля вы меня разозлили мистер ванька который обещал никогда не злиться даже в игре даже в игре я обещал себе самому не злиться никогда даже в игре я обещал ребят поэтому если yes, я буду злиться еще где-нибудь кроме игры, особенно этой, то... Ай, и я соскучился по этому мордобою, ага. Ай-яй-яй-яй-яй, как рука-то заболела сейчас правая, я никогда так долго не... что то одно действие на, прав... на левую кнопку правой рукой никогда не жал, так долго и так быстро. Ой, так, чё тут? Что это тут? Cotton City Royal Elevator. Так, тут тоже шифровальный нужно. Тут на три звезды, опять же, на две звезды. Отель. Дорогой отель. Ну не дешв-то, это понятно. Так, ну ладно, сейчас не, не роняет электричество. Управляемый кобыть. Так, управляемый кобыть. парковки открыл ай блин больно так тут все так подсвечено что может быть а может может быть можем мы вместе разгадать хорошо в котором только мы твоем включается кнопка вызов так я его включил уже лифт это ваш может, любовь поможет? Ааа, а, а я, я. с другой кнопки был. А ч, Брюс Уэйн знает на каком этаже Джокер? Прячется. Бэтмен. этом? <ima> Находится Джокер. Нет, а что? Hail. Ну кажется, вот в твоей есть конта охраны. Вы можете найти его там по камерам снижения. Да, попробую. Обычно... Чтобы все знания, интересно, все прежде чем не подкидает. Подкидывает. подкидывают точнее. да, я знаю, игра темная. Так. Очень темный на Санте. О, а тут я ни разу не был честно говоря. Так, а стопа удар с... так а стоп а он еще там еще ходит я на горгуле тут дождь потому что я видел что там еще а, -а, а, не заметили не заметили елпал не заметили блин, тогда раз, два, три, четыре, пять четыре, пять, шесть, семь блин, это, конечно, очень нереально будет, но я поп попытаюсь Так, сейчас. Минус 2, 5. Осталось 5. Я тут тоже посмотреть, сколько их осталось. Так, еще там. Раз. Я как минимум вижу 2, 3. Не все. 3. Я вижу как минимум 3 тут. Поставьте все. Ай, тут нету этого, нету этой штуки. А жаль, жаль, жаль, жаль. жаль, жаль. Вот в Бэтмен была одна не очень хорошая такая вещь. Он когда э, бы Бэтмен, значит, когда это. Когда он, значит, выходил из, из укрытия своего, он вставал автоматически, а тут не встаёт. А, противник с тепловизором, ага. Самый. Вижу его, он под потолком. Горгулий надо. Эй. Где ты? Так, два, три. Так, три тут только осталось. Вон он, за ним. Я увижу его. Двое. Два остались. Два парня. Не, ну как хорошо, что тут есть гаргули. Лазь по этим лайс, лайс, его. А что я не могу лазить лайс, этим лайс, что ли? лайс, лайс, лайс, какие вы плохие ребята а Они ничего глухие совершенно. Двое осталось. Двое только так. И один остался, и все. Вот это можно, смотрите как. Сейчас я вам покажу как. Вот так вот можно. И на ударом удар. Потом в конце, в итоге. Вот. Бух. И все. Ну, так как, ну, все. Они все кончились. И, собственно... Надо попасть в комнату охраны. Security. Угу. Как только туда попасть. Так. Бэтмен. Ищем. Проход в комнату охраны. Только где эта комната охраны находится? Я же там... Я же у вас годом там не родился, а? А может было бы на... На... КАК Я так сделаю? А? КАК Я ТАК СДЕЛАЛ, БЛИН КАК Я ТАК СДЕЛАЛ, а? У меня что то в током вопросов дофига даже тебе, Брюс ну, во-первых, как я так сделал, а? Я ж тут не родитель в Готэме. Родился бы в Готэме, был бы... Где комната охраны? Где это ваш комната охраны? Я не знаю. ё ё ё я не знаю. Кодовая панель... А, может тут эту кодовым шифровальным секвенатором? Надо попасть в комнату охраны. Я шп... И он. Я шпион. Я шпион. Так, это security room. Комната охраны дам. Друзья. Убийцы. Добро, пожал... добро пожаловать на наше первое квартальное собрание. И мы видим тут... Лан смерти Бэтна недовыполнен. Нам надо срочно это исправить. Мои друзья. За вами я подразумеваю вас! Мистер Чучело. А его его ват. Хорошо? я заплачу вам деньги и... Господи. мне нужны твои деньги дайди это от бога у нас есть Мы убьем Бэтмена за... если я говорю Бэтмена вам надо убить вы должны убить Бэтмена это понятно все э я поня... захочу объясняем Фантастичные! фантастичный давайте Кто с тобой, большой парень? Я... So Что well, А, он... Вот, ребят... Этот... Он нанял убить, чтобы убить Брюса Уэйна, потому как Бэт... Брюс Уэйн Бэтмен, ему мешает Джокеру. Я понял сюжет, все будет дальше все нормально, короче. Мы поняли сам сюжет этой игры. Мы с вами Бати жизнь прожил. Бати отличный так. Не смогу забрать. Может электрошокера смог за... заплатить платформу перчатки. Enter. Не, я вот понял в прошлой раз до этой миссии дошел а потом удалили их чертой мать потому что ну, не понял что надо делать что от меня требовалась и теперь прошу по перчатку разведка так на x надо дашь так электрошокер да... Да... А, тут запятать да, эту штуку электрошок, он не Пробел зарядить. А -а -а -а -а -а. до пяти звезд ну, Да. Да. Да. Да. Да. Да. что Да. Да. А. Да. А. что начал Да. Его не видно, он знает, что происходит. Хорошо, будьте готовы действовать, когда я приду. Так, сюда. А, точно, восточная башня, 10 этаж. так. На, Я тут на X жал обычно, и тут эм, было... Вам удалось найти Джокера Свердка? Да, он петхался. Также мой совет сработал. В который раз... Еще нет, добраться до него будет трудно. Лифты отличны, и везде люди Джокера. А, ну, я не сомневаюсь, что вы проберетесь. Шоковые перчатки, вот это вот тема, реально, ребят. Извините, я вам не покажу, ну, потому что, ну, не могу сейчас показать я вам. Ну, шоковые перчатки, это реально тема. Это та самая механика, которой мне не хватало все игры серии Бэтмена. Почему я в Бэтмен Архем Сити или Бэтмен Найт Arkham... нету. Бэтмен... Batman... Нет, Бэтмен Сити или Бэтмен... Batman... Короче когда они не... за. Почему в этом Архмасалм или в этом -E"? нет, короче, а, ребят, вот такой вот вопрос мне. <звёк> Где-то этаж прачечная. Так. А сюда я ради чего сошел, Так, тут, ну... А, это, блин, точно так. Не шифрование с экспонатором, а вэдкоптим. Вытащим вот это вот. Да. И вот пройдем тут. Это на x нажнем. Так, что тут? Врагов обнаружено. Один. врагов вооруженных. Один. безоружных. Ноль. А, вот это. Щелковых перчаток можно вызвать перегрузку. Ну вот так. Ну и что, мы едем? Да, едем, едем, едем в соседнее село, на дискотеку. Едем, едем с горшок на в папину победу. Едем, едем в соседнее село. Что там внизу творится? <служит> ну, давай, попотный of of не, не, не поможет. Ну, ни черта не вижу, мужик. А что он так с <служит> семьей? Да, она дома там. Едим, едем с горшок на впечат на победу. Едим, едем, в соседнее село. На дискотеку. Да гражданский. Да не мешать, вы, ешкин кошкин. Мне, а? Это только начало. Короче, первое Архам Асалом вышла, потом Бэтм на архам Сити вышла, потом. Это третья часть, но это начало. Третья на нарком но. Бэтмен Архморженс это вроде бы начало Бэтмена. <служда> <служда> Эй, не, не, не, не, не, не, не, не, Сначала со надо поговорить Please. с... Пожалуйста, не, не трогайте. Я не буду, я пришел помочь. Okay хорошо хорошо помогите они взяли в заложку моих друзей, держат их в обзорном баре сделан обзор бар поддержим между башни так с этим сотрудником отеля поговорили а с этим сотрудником отеля поговорить не сможем мы потому как он напуган очень сильно напуган этой данной ситуавиной А. Ну, держи Но себя в руках. Не Это для не для тебя. Ладно, ладно, не расстраивайся. У меня тут для тебя особый подарочек. Оберты в полтонна центнера мяса. Так, а чё... Ну, у меня реально, ребят, тут работают только иногда вот эти вот штуки. Эм... А он только в одно, в это место. И всё. Ай, блин, да б. Ё... Я думал, что тут есть что-то по типу этого карниза. У домов ведь есть карниза, а? Что от меня требуется сейчас? А четыре вооруженных амбала, три. 3... А вот так. Вот, вот, вот, вот, да, да, понял, я понял, что надо использовать. Ну как его точнее использовать? Я управляемый кого что ли? Так, управляемый кого Так. И вот так вот. западная башня 19 этаж. Ох, черт! Об этом. Поторопись, кое-кого вот-вот застрелят! Ай! Кажется, застрелили вот у тебя, а на нули, дурачка! На 4 колочка! А. Ам! Ну он же не везде стреляет, а? Джокер, ты должен это знать. Ты же тут головорез. Он же не везде стреляет. Он до некоторого места только стреляет. Так, на... Как-то, так, реагирует на движение, так. Ай, блин, черт. Как же это, блин, оружие-то отключить, а? А, да точно, у меня же есть удар антидонатор. Да, точно, у меня же был этот, блин, штуковина, короче, как ее назвали-то, я не знаю, я забыл. Ну, короче, у меня была, спасибо Дэйв Строку, что он мне ее отдал, да, точнее, погонять. тут тоже звук не звук от игры у игры пропал если он взял этих ребят строить себя крутых а посидели стул заревут как девчонки я знаю я проверял знаю я проверял Ха. так это вентиляционная шахта так так стоп один враг один враг вооруженный, но безоружный так так на Х так... На Х так... Вверх ветеринационная шахта. Если я вижу, что можно куда можно пройти, то я прохожу. А если я ничего не вижу, куда можно пройти тут? О, не, не, не, не, не, не, не, не, это для Б управляемого Б когтя. Так, шифровальный секвенатор нужен, так, на ноль. Рычаг, контролирующий механизм поблизости. Нужно выключить. Пускай отдохнет немножко вентилятор. Так, на F нужно наверх можно так Блин, я где нахожусь вообще, а? Где я вообще? А я сюда ползу или не сюда? Так, не, ну тут есть поворот налево, значит не налево. Так, стоп-так, тут на их надо. Так. А, не, ну я тут понял, тут загадки на самом-то деле простые. Я просто протворяюсь. Просто предваряй для дураку. Ага. Yeah, <звук> На их ничего так. Не, ну сюда вот это вот так вот, ну зашли сюда наверх, на самый верх поднялись вроде как. И это не самый самый самый верх, что ли? Не, не самый самый самый самый. На самом самом самом верху, в самом верху самый самый самый самый темный башни. И это было был эх мультфильм хороший же был Шрек первая часть западная башня 25 этаж так сюда собственно мы с вами ходили ну да точнее заходили даже когда я в прошлый раз играл так <говорит> Я жал control правый и хотел вот так вот сделать. На X так. черт Я не хочу проверять, что было бы, если я бы его не спас. Если я бы, точнее, его спас. Что это за место? Ну, не знаю. Это немножко черный, но у меня иногда я бываю капельку у Так. А, не, помню, я тут, собственно... Это... Комната развлечений Джокера, ага. Вот думал, вот до этой локации никогда не дойду. Никогда, Чест, честно слово, никогда не дойду вот до этой локации, думал я. Серьезно вам скажу, всем. Вот реально думал, никогда до этой локации я в жизни не дойду. Ну, не, ну дошел, опять же. развлечений джокером. <связь> <связь> mm, так, тут реально надо, наверное, думать, что делать бы Все. Вину ну как мне. А, блин, точно. У меня же есть два. Бэдкогай, так. Управляемые, шифровальные, управляемы бэдкогой, так. Не, ну вот, видите, ребят, тут вот в чем дело. Тут только вот это вот. Тут вода под напряжением. Гораздо больше духа боевого ну нет джокер я тебе показал бы мой боевой дух но я сейчас хочу очень сильно кое-куда сходить ага блядь. ну ладно ребят короче извиняюсь ребятки но я ненадолго тут остановлю остановлюсь, потому что мне очень сильно куда надо. И давайте я пройду эту серию в следующей... Нет, эту миссию пройду в следующей серии. Я вам обещаю, ребятки, это будет не какой-нибудь... Это не флешбек, это будет реальная миссия. Поэтому давайте, ребят, всем пока!